Всем привет! Вы на канале Как Заработать в интернете? Сегодня у меня на обзоре новый фаст, называется он Free Fish. Здесь окупаемость примерно 15-16 дней, при регистрации вам здесь дадут бонус 20 TRX. Далее покупаем VIP и в зависимости какой мы купим здесь с вами VIP статус за TRX монету именно за TRX, не за USDT. Мы здесь будем зарабатывать. Если мы здесь. Купим себе VIP 1, у нас наш заработок будет здесь 8 TRX, VIP 2 56, VIP 3 160, ну и так далее до VIP 8. Также здесь есть служба поддержки, телеграм-канал и white paper. Это FAST, друзья, вы должны понимать, что, такие fast, что такое FAST проекты, они могут закрыться в любую секунду, в любую минуту. Ну вот предыдущий FAST я вот снимал видеообзоры здесь вот здесь вот заработок это вот первое видео вот второе этот фаст здесь окупаемость была пять дней я здесь вот сегодня получил шестую выплату то есть кто со мной зашел на старте они уже окупились и зарабатывают здесь деньги если вам такая тема интересная давайте приступим к регистрации переходим по ссылке попадаем вот на сайт здесь вот кнопочка регистрации будет переходим регистрируемся также я вот все здесь перевел на русский язык, можете ознакомиться. И также здесь добавил службу поддержки, канал и white paper. В первом поле мы здесь вбиваем номер телефона. Номер телефона можно сюда вбить абсолютно любой. Никаких подтверждений на него не приходит. Вторая колонка, мы вбиваем сюда пароль. Третья колонка, повторяем пароль. И четвертая колонка, нам нужно придумать пароль для вывода денег. Я использую всегда 6 цифр и нажимаем кнопочку зарегистрироваться далее мы попадаем в вот такой вот кабинет первым делом что нам нужно сделать это добавить свой кошелек для вывода денег идем вот вниз и нажимаем вот бездраву метод нажимаем сюда здесь нас просят можно использовать переводчик тип сети и сетевой адрес выбираем тип сети вот трон подтверждать и сетевой адрес я вбиваю свой кошелек trx и добавляем адрес итак адрес успешно добавлен далее чтобы здесь нам начать с вами зарабатывать видим вот я на, на любом випе здесь нам нужно приобрести вип статус давайте посмотрим сколько он стоит Здесь он стоит первый VIP, получается 150 TRX. 20 нам дают при регистрации. То есть нам нужно пополнить на 130 TRX и мы сможем с вами приобрести VIP. Так идем опять на главную. Нажимаем здесь вот, перезарядка. Выбираем вот TRX. Минимальная сумма здесь один трон. Нажимаем сюда. Здесь я выбираю троны. И здесь сумма пополнения. 130. И нажимаю пополнить сейчас. Итак, нас вот перебросило на страницу оплаты. Копирую кошелечек. Давайте вот так вот мы его скопируем. Открываем TronLink. Вставляем. Next. 130 и нажимаю send и подтверждаем транзакцию итак транзакция успешна идем назад видим вот на моем балансе 317 TRX здесь уже после моего поста люди немножко зарегистрировались, сделали свои депозиты так как верят в данный проект, что в нем можно заработать, в любом фасте можно всегда заработать деньги если зайти в нем на старте и если здесь хорошая администрация которая дает возможность заработать всем кто заходит на самом старте и вот здесь у нас вот транзакции вот все будут наши транзакции итак вывода еще нету вот мой депозит почему-то отображается вот 0 ну давайте, друзья, сейчас я чуть приостановлю видео, сейчас деньги зачислятся и я продолжу. Итак, видим вот 130 тронов, которые я пополнил успешно. Баланс мой увеличился. Теперь я иду вот там, где уровень VIP и покупаю вот себе VIP уровень номер один. Нажимаем Job, Confirm. Итак, мы вот приобрели VIP уровень номер один. Теперь мы... Можем здесь начать зарабатывать. Здесь заработок ежедневно. Нужно сюда заходить каждые 24 часа. Выбираем вот VIP статус И нам нужно выполнить вот две задачи. Нажимаем Open the link. И нажимаем кнопочку Submit. Итак, первую задачу мы выполнили. Нажимаем вторую задачу Open the link. И нажимаем здесь кнопочку Submit. Итак, все успешно, мы выполнили два задания, и теперь мы можем вывести свои деньги. Нажимаем вот опять на домашнюю страницу, также в разделе вот там, где партнеры, здесь будет ваша партнерская ссылка, вот она. Копируйте, приглашайте друзей и будете зарабатывать на партнерской программе. Также я вот на сайте ее расписал. Первый уровень 10%, второй уровень 5% и третий уровень 3% от пополнения вы будете зарабатывать еще на партнерской программе. Это как дополнительный заработок во всех проектах. Идем на главную. Нажимаем кнопочку «Виздров». Здесь у нас вот наш баланс. В моем случае это 305 тронов. Далее здесь мы вбиваем кошелечек свой. Нажимаем «Конфирм». И здесь нам нужно вписать пароль для вывода денег, которые мы придумывали при регистрации. И нажимаем кнопочку Submit. Итак, все успешно. Возвращаемся назад. Итак, видим вот 305 тронов я вывел в процессе и вот она, друзья, транзакция 305 тронов у меня уже на счету. Данный фаст-проект, он платит, кому он интересен. Все полезные ссылки будут в описании. Всем желаю хорошего дня, больших заработков и всем пока.